Здравствуйте, дорогие мои подписчики! В сегодняшнем уроке мы с вами разберем программу, которая называется Camtasia Studio. Camtasia Studio – это очень легкий видеоредактор, в котором можно делать свои собственные фильмы, снимать видео с экрана и потом его редактировать, добавлять всякие разные надписи, переходы, им изменять звук и все такое. В нем очень просто работать, очень просто. То есть, если вы потратите сейчас 20 минут на просмотр этого видео, то через 20 минут я вам с уверенностью могу сказать, что вы справитесь с Кантазией студии и самостоятельно сможете сделать любой видеоролик. Итак, мы запускаем к саму Кантазию. Запускаем Кантазия студия. Вот у меня 30-дневная версия установлена, вот на данный момент у нас уже идет запись. Итак, когда вы запускаете программу, у вас появляется вот такая заставочка, на которой написано Camtasia Studio и Record the Screen и Import Media. То есть если вы сейчас хотите сделать то же, что делаю на данный момент я, то есть записать видео, то для этого вы нажимаете вот на эту кнопку. И тогда у вас появляется вот такое окошко. Все вот это черное исчезает. Появляется вот это вот окошко, которое вместо вот этой стоп-кнопки будет большая красная кнопка, на которой будет написано «Рекорд». Вы нажимаете, и у вас начинается запись. Итак, начнем работу. Для того, чтобы нам в окно Clipbin, рабочий стол, наш будущий, добавить видео, нам нужно нажать на импорт Media. Нажимаем на импорт Media. Ищем то видео, которое мы будем редактировать. Например, давайте... Что-нибудь возьмем уже из опубликованных. Например, как скачать видео, как удалить видео, как пользоваться правой кнопкой мыши. Ну вот давайте, вот, как поделиться статьей или видео. Открываем, нажимаем и еще раз нажимаем «Открыть». Вот это, это видео появляется у нас в левом окне. Для того, чтобы начать с ним работу, мы должны его перенести вниз. Мы должны перенести его вот в эту строку. А эта строка под названием трек 1, вот сюда мы и будем сейчас ее приносить. Для этого мы нажимаем на правую, на левую кнопочку и просто перетаскиваем вниз. Для того, чтобы у нас ролик начался сначала, мы просто опять же нажимаем опять на левую кнопочку и просто подвигаем вот сюда. Каким образом еще можно это сделать? Мы можем нажать на правую кнопку и нажимаем на add таймлайн и она тоже появляется у нас внизу добавили сюда видео так что мы можем с ним сделать например вот в этой вставочке clouds это у нас всякие стрелочки надписи бомбочки квадратики все то, текст просто, все то, что у нас можно использовать в нашем видео. Например, давайте возьмем вот, например, вот этот квадратик для того, чтобы нам обвести какой-то момент. Нажимаем. Вот он у нас появился. На экране у вас появляется размер. Например, мы сейчас сделаем это вокруг вот этого нашего блюда вот здесь вот, вот видите такие эти квадратиком выделился а вот здесь внизу вот это вот эти вот бело-голубые по краям полосочки это время указано по которому как как будет рисоваться ну, давайте посмотрим Научимся... Вот видите, обводка пошла. Вот она есть, есть, есть обводка. И вот смотрите, сейчас мы будем доходить до бело-синего, и она начнет исчезать. Медленно. Вот смотрите, для того, чтобы увеличить или уменьшить, например, вот мы используем вот этот инструмент. Вот если мы сделаем так, еще раз перетащим ползунок, видео на эту сторону. Теперь смотрите, насколько медленно, сколько медленнее будет появляться это. Мы научимся. Вот, делиться. видите? То есть это тоже очень просто. На, на какое время нам нужно это? Мы можем сдвинуть вот так. То есть все это время, которое до 20 секунд будет выделен вот этот вот красный квадратик, прямоугольничек. Хотим меньше сделать сделаем меньше то есть вот оно прям буквально будет выделилась вот, вот пожалуйста все это исчезло если вы хотите добавить стрелку например вот такую стрелку точно также в этом э нажимаем на стрелочку и у нас появляется стрелка появляется она в соседнем окошке нажали появилась эта стрелочка будет выглядеть вот так. так теперь мы знаем где она да? нажимаем на это и можем ее перетянуть то есть хотим чтобы она показывала вот сюда будет сюда точно так же мы можем сдвигать ее, мы можем ее увеличивать. Например, вот так. Будет это выглядеть вот так. Имя, Исчезание. Быть... Так. Еще раз посмотри, посмотрим. Точно так же увеличиваются а края. Фигах, нам Все. Дальше галочка. Та же история. Видео. Ну, в, общем, там есть. За здесь. в общем, вы поняли с этими галочками. Далее, что мы можем здесь еще рассмотреть? Здесь мы рассматриваем вот такой тоже очень нужный момент, когда нам нужно скрыть какой-то текст. Это замутнение, и очень многие люди этим пользуются, и это необходимость. Ее тоже точно так же можно его увеличить. Закрыть, например, какой-то пароль свой логин, и точно так же он будет общем, сильнее и, и исчезает. Все. Мы можем написать текст. Например, набираем, нажимаем вот на такой просто квадратик. Опять же, в этом поле у нас появляется еще раз нажимаем если вы хотите чтобы эта надпись была например вот здесь справа вы нажимаете вот так вот. и вот здесь влево пишите например подпишись вот видите надпись появилась Но нам нужно сделать ее поярче или побольше мы выделяем надпись добавлю например добавляем вот так можно сделать 28 можно изменить цвет давайте сделаем красненьким знак у нас не поместился и значит мы чуть-чуть его растворяем и вот у нас теперь здесь будет просто вот такая надпись подпишись которая появится на 13 секунде да мы можем ее передвинуть мы можем сделать ее после вот этой вот стрелочки давайте посмотрим что у нас получилось социальных сетей, мы это можем сделать. Например, нам понравился вот этот вот. Очень... Вот, то есть все очень легко и просто. Также можно добавить вот такую вот закрашенную картинку. То есть точно так же можно вот здесь выбрать заливку какого цвета. Может быть красный, может быть синий, а может быть как-то лайк like. вот пожалуйста поставь лайк like. для того чтобы изменить цвет букв мы выделяем делаем его например белым он уже выделенный делаем его больше текст и вот такая у нас кнопочка появляется «Поставь лайк». Точно так же мы растягиваем на то время, которое хотим, чтобы эта заставка была у нас на видео. Что еще? Так, с заставками тут разобрались. Ну, в общем, это все очень просто, это все очень интуитивно понятно. Вот стрелочки разные, красивенькие, некрасивенькие, все есть. Так, дальше что? Дальше мы рассмотрим вкладочку Zoom. Что эта вкладочка обозначает? Эта вкладочка обозначает, что если мы хотим на какой-то момент приблизить какой-либо объект на нашем видео, мы заходим в вкладочку Zoom и выделяем вот здесь объект, который мы хотели бы увеличить. Для этого мы выделяем его вот нам нужно будет чтобы вот это карпача из говядины было приближено на определенный момент вот она у нас видите выделилась далее нам через какое-то время нужно его вернуть назад правильно то есть мы через какое-то время нажимаем выставляем вот этот бегунок и ставим назад чтобы оно вернулось Теперь смотрим, что у нас получилось. Пожалуйста. Это очень быстро, да, у нас было. Получается, что мы сейчас сделаем вот что. Вот так мы сделаем. Так. Так. Здесь у нас есть медленно, Twitter, медленно Возврат. Возврат. Далее. Для того, чтобы использовать плавный переход, нам необходимо или второе видео, или фотографии. То есть просто так в серединку вы не вставите. Для того, чтобы добавить еще одно, Давайте добавим еще одно видео, или добавим, например, фотографию можно видео. Давайте добавим видео. Ну, давайте вот это добавим. Видео. Открываем. Вот это видео. Открыть. Добавили. И вот смотрите, мы его точно так же перетаскиваем вот сюда. И вот для того, чтобы у нас не было вот этого черного, а на видео это будет именно черное, просто, вот смотрите, как это будет происходить. Вот видите, черный цвет. И только потом начинается что-то. Мы притаскиваем его к видео и чтобы сюда что-либо, и чтобы здесь у нас два кадра были переходили плавно из одного в другой а не резкая смена кадра мы нажимаем на transition и выбираем переход посмотрите какой вам переход больше нравится ну давайте например я возьму вот этот и перетаскиваем его вместо сюда вместо нашего перехода Проматываем назад чуть-чуть и смотрим, как это происходит. Вот, пожалуйста, вы только что увидели. Его можно увеличить. Переход. Сделать его более плавным. Давайте смотрим. Вот видите, то есть он дольше. И начинается наше новое видео. Вот здесь мы можем увеличить или уменьшить на ну, высоту трека для того чтобы просто нам было удобнее пользоваться им а если вы закрываете вот этот глазик то все ваши вот эти вот заставки исчезают на видео их будет не видно сейчас я покажу как это выглядит то есть Пожалуйста, вот смотрите, что у нас получается. Мы научимся, мы научимся они у нас не проявляются. То сетях, есть все, что мы сейчас сделали, но статьи. не проявляется. Как только мы нажимаем «Смотреть глазик», то вот, пожалуйста, мы все научимся, они становятся рабочими. Мы научимся делиться в социальных сетях понравившиеся нам статьи. Так, в принципе, все, что нам еще нужно, ⁇ продюз ⁇ и ⁇ сохранить ⁇ Нажимаем, если мы все уже сделали, нам все понравилось, мы нажимаем на э, ⁇ продюсировать ⁇ Для того, чтобы сохранить, это в формате, который возможен э, для добавления на YouTube э, или, или просто на любой другой видеохостинг. Для этого мы выбираем, если, если мы э, записываем видео для YouTube, то мы выбираем HD качество. То есть это может быть HD 720 или HD 1880. Э, если вы выберете меньше, то YouTube не сделает ваши видео лучше, он сделает его только хуже. Поэтому из самого лучшего видео он делает все равно более худшее. И... Соответственно, я рекомендую вам записывать видео в более хорошем формате, в более качественном. HD это нормальный формат. Далее мы нажимаем кнопочку Далее. А сначала мы нажимаем, например, 820. Нажимаем кнопочку Далее. Нажимаем ОК. И вот здесь мы называем наш проект. Как он будет называться? Здесь я, сейчас я его назову, например, урок по YouTube. нажимаем готово вот здесь вы находим то место куда мы будем сохранять готово все и у нас началось продюсирование сохранение проекта нашего вот смотрите на за 23 минуты в принципе мы разобрали камтазию студия то есть если вы горите желанием что-то сделать быстро то вот пожалуйста это очень простой инструмент в работе с видео очень простой и доступный для того, чтобы скачать эту камтазию, вам нужно всего лишь набрать в интернете скачать камтазия студию и вы скачаете ей. Что происходит после того, как, как вот смотрите, у нас осталось вот 95, 6, 7, 8, 9, 10. Автоматически включается видео, которое вы только что сохраняли. Вы его смотрите и видите, что вот оно, то, что нам надо. Вот, пожалуйста, остались все эти галочки. Теперь видео в этом формате вы можете загружать на YouTube или на любой другой ресурс. Что? Да, закрываем наклистик. У нас появляется окошко, что все готово. Соглашаетесь, что все готово? И если хотите, можете закрыть на закрывать или работать дальше ну пожалуй все на этом моменте подведем резюме мы с вами рассмотрели работу в камтазия студия самые элементарные моменты самые простые как это все делается и я уверена, что у вас все получится точно так же, как у меня получается. Я не претендую на супер-пупер-мега видеоролики. Это обычные простые ролики, которые я делаю, и вы тоже сможете. Стоит только начать, и у вас все получится. Вот. Что бы я вам еще хотела сказать? Как, Конечно, оставляйте, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте это делать, потому что впереди вас ждет еще очень много интересных видео. Всего доброго, до свидания.